Рассмотрим прямоугольный треугольник АВС. Будем в соответствии с геометрическими традициями считать, что прямым является угол при вершине С. Таким образом, гипотенузу АВ мы будем обозначать буквой С, а катеты АС и ВС соответственно буквами В и А. Опустим в этом треугольнике высоту СД на гипотенузу. Получившуюся картинку прямоугольный треугольник с высотой проведенной гипотенузе надо запомнить. Она отражает важное геометрическое свойство прямоугольного треугольника. Оказывается, треугольники ABC, АСД и CBD подобны между собой. Это непосредственно следует из второго признака подобия. Равенство углов в этих треугольниках очевидно. Прямоугольные треугольники – единственный вид треугольников, Которые можно разрезать на два треугольника, подобных между собой и исходному треугольнику. Мы специально записали обозначение этих трех треугольников в таком порядке следования вершин ABC, ACD, CBD. Тем самым мы одновременно показываем и соответствие вершин. Вершине А, треугольника АВС соответствует также вершина А, треугольника АСД и вершина С треугольника CBD и так далее. Поскольку гипотенуза треугольника ACD равна B, а гипотенуза треугольника CBD равна A, коэффициент подобия треугольника ACD по отношению к треугольнику ABC равен отношению B к C, а для треугольника CBD он равен отношению A к C.